Всем привет! Вчера затронула тема кошачьей расы. Она без приключений с электроникой не случается. Сегодня будет еще затравка. Три клипа на сегодня. Рита Ора. Only you. Only love me. Этот прогнозный клип предсказывает катастрофу по типу башен-близнецов. В, фильм... В начале клипа красный и золотой горшки. Что это? Что это? Это к какому-то гербу относится. Очень старый телевизор, прямо потертый, как грязный, как кинескопный. И подруги невесты ее поздравляют, ободряют и дальше они ее снаряжают на свадьбу. Стиль такой, но он, он тут и есть. По одежде даже видно, как 60-е только передернуто слегка. Это британская певица. Тут у меня срочных идей не возникло. Самое главное, что происходит, вот когда они идут. Когда они идут, крик вопли и э, из замка вырывается, что творится опять. Так, а как мне зайти обратно в Ритаура? Вот такой вопль, они орут, пестрая толпа, они вместе идут. Кричат, и впереди них э, взрыв, вот точно как у башен-близнецов, опять размытые кадры. Огонь из башни. Звук самолета, но там не видно, от чего именно произошел этот огонь. То есть звук самолета это пожарные машины или это кто-то бомбил. Непонятно. А снимали это в окрестностях Лос-Анджелеса, пригороды Лос-Анджелеса. Не знаю в тему или нет, может это намек на сокрытие очередного подземного тарикона? но Лос-Анджелес еще это плоское место, это побережье. Так что, понимаете, о чем я намекаю. Я стараюсь об этом говорить меньше и реже, но возможно. И белая, она подчеркнута белая. Я задалась вопросом, будет ли кадр белая или жать. И вот смотрите. Вот она как бы падает. Вот белая и лежать. Ну, допустим, здесь притянуто. К этой всей радуге. Но почему-то упала только она где я нашла клип про белое и лежать. Вот сейчас качество получше. Вот она белая, белый персонаж. Клип называется Кэрли Савагас. официал музык видео. Белая такая красивая девушка, как богиня. И другая черная с символикой и накрой ему лицо. Луна и Церера, белая змея, египетский крест. Я только, только сейчас заметила, кстати, утро вечера мудренее. Египетский крест опять-таки, то есть символ, атрибут каких-то возможностей, полномочий, я не знаю, власти. И белая змея. Красиво отснятый клип. Тут было чересчур эротично, я даже смущалась смотреть. В общем, в конце этого клипа вот тут идет борьба-сражение. В конце я вам покажу. Смотрите, белая лежать, он ее прокалывает. Этот момент именно показывают как убийство, как трагедию. Однажды этот объект, второй объект, меньшая луна, был багрового цвета, то есть кровопролитие. У Гримс там меч за спиной тоже там трагично это показывают. Ее прокалывают. Все, белое лежать. Черный круг на фоне. Черный круг на фоне в фильме «Битва титанов» После «Белое лежать» было полнолуние. В фильмах, вообще режиссеры фильмов показывают очень осторожно этот сюжет, но его можно словить. Но надо быть именно таким вот вреднючим, ну не от слова «вредно», а от слова «придирчивый». Таким зрителям, которому не жалко поставить на паузу, отмотать, искать этот кадр. Но режиссеры показывают это очень аккуратно. Что касается музыки, оказалось, что здесь это очень распространенный сюжет. То есть, не знаю, артисты музыки являются выше или ниже, ну какой именно иерархии посвящения. Но, видимо, они вот массово посвящены, потому что раньше мне казалось, что это сложно найти. Нет, не сложно, этого сюжета много. Напоминаю, кто не, кому непонятно, о чем я тут говорю, канал начинал искать знаки иллюминатов, чтобы там обличать, и в какой-то момент накопилось вот столько одинаковых наблюдений, что начала вырисовываться картина. Точнее, много картин вот по медведице о том, что там была густая война широкая, о том, что созвездие связано со славянами уже сейчас об этом говорят, и я об этом упоминала более чем годом ранее, более или там ну, в районе года назад. А я к этому выводу пришла анализируя легенды про звезды, про вот эти созвездия разные и сопоставляя с фильмами и голливуда, и советскими. Кому интересно, если повспоминаю, вот самые ключевые поворотные, я их до сих пор помню. И так получилось, что через этот источник удается находить то, о чем не говорят или говорят иногда, но получается, что клипы подтверждают, допустим, ченнелинг. Представляете, как? Как себя ощущаешь, вот реально чувство пазла, как будто хопа получилось. Так, еще кошачья тема. Здесь в плохом качестве я не знаю, как это все-таки. Вот этот клипец. Пишите свои идеи, как в предыдущем клипе меня или Вот эти горшки с цветами, а красный и золотой. Так здесь меня задачило вот это видимо руна или что это. Тема руна казалась не ликбезом, оказалось, что... Это, это целая наука и просто просмотреть 22 руны это очень-очень недостаточно, чтобы видеть вот такие фильмы, такие вещи в фильмах пока что не ныряло глубоко в общем это мир, где люди вот такие просто люди одевают очки и попадают в виртуальный мир под это играют вот такие страшные существа они играют что-то такого освещения как этот инструмент называется, виолончель. И эта поза так обозначает, я думаю, инсектов, потому что цикады в мультике, или я что-то не то помню, мультик про насекомых, цикады сверчат. И вот такая поза широкая, с расставленными ногами, Встречается во многих клипах. И нам кажется, что это просто эффектно. Да, это эффектно. Возможно, это инсекты. И кошачьи уши, а сами головы – это черепа. Такие жуткие совершенно. Черепа. Всем этим правят некоторый персонаж. У него как бы интерпретированные рога. Вот так люди одели электронные маски, которые позволяют им играть в игры, после эти маски зарастают на все лицо, и люди уже не могут без этого, не могут это снять. Ну и кое-кто там правит бал. Латы, латы. Клип называется «Одэ де Диссабей. дисабей официал видео». Я, честно, многих исполнителей узнаю именно вот так в процессе. Видите, перевернутый мир, а грудь что-то обозначает, что-то обозначает. Я все еще, что же это за символ, неуловимый как сердце, кстати. По сердцу еще очень, очень окольно, может быть, есть догадки и то, и то. Существо с кошачьими ушами, череп, э, голый бюст, э, перевернутый мир, все переворачивает. И какая-то вот инсектоидная, вот как личинки расходятся, какая-то структура. В общем, здесь сеть, электроника и коты. Коты, те самые коты, вот опять перевернутая, ассоциируются с электроникой. Э, это волосяной покров. Такой жуткий. Два года назад это было, то есть, когда... Конец 2020 -го года. Конец 2020 -го, 20 -го года, волосяной покров. Здесь какое-то жуткое образование. То есть, предсказывали, возможно, какую-то инфекцию на поверхности кожи. Вот такие кошаки в черных перчатках без христианских символов вообще редко можно найти клип. Хотя бы косвенно здесь и прямо. Пишите по этому символу. И вот, вот, вот. Я это кратенько показала. Пишите по этому символу, как гребешок перекошенный. Что вы о нем знаете. Вот лица людей уже полностью... Затянутые они не могут выйти из этого виртуального мира. Ну, сюжет перетекает один и тот же из клипа в клип. Вот, люди, люди с этим символом. Вот эти структуры я вообще тоже вообще нету идей. Коша, кошаки. Ну, вы видите, да? Вот ко всем ко всем клипам и находкам в фильмах, которые уже обнаружены, вы можете наблюдать, это намного более частый сюжет даже, чем белая или лежать». Вывод, который обнаружил мой канал, вот два вывода в целом. Итоги. Во-первых, у нас была луна. Луна. Вторая Луна, она была меньше по размерам, ближе, я предполагаю, что это Церера. Почему-то ее ассоциируют с Фаэтоном, почему-то она находится с поясом астероидов, где должен быть Фаэтон, но это не ее осколки. Она слишком круглая, слишком правильная круглая форма. Это не Церера, Фаэтон, но она была, ее увели. У них есть технология гравитационно оттягивать тела. Такой мой вывод. Плутон, возможно, был возле Юпитера. Я иду по ковру и сейчас все сочиняю. Это было точно до эпохи живописи. Эпоха живописи у нас начинается около тысячи лет назад. Потому что на, на картинах уже нету двух лун. Это было когда-то тогда, и этот период, конечно же, был переломным в истории и трагичным для человечества. Он как-то должен быть особенно обозначен, но где он был и когда. Я подозреваю, что не так уж и давно. А почему же в описи нету в первую тысячу лет? Может быть, вот это и есть ответ. И вторая тема, которую я подвожу, есть среди нас в нашей истории, есть существа. Существа, о которых невозможно найти упоминания даже в мифах, только лишь косвенно какие-то изображения, являющиеся химерами каких-то, может быть, содружеств, лишь косвенно упоминают какие-то кошачьи символики, даже в апокалипсисе. И этих существ, более того, их не видят вообще интуитивные люди. Если наш мир по-своему компьютер, значит его мог кто-то поломать. Кто его поломал, если вот имена, их никто не видит. Они связаны с электроникой, они везде, они очень сильно влияют. Вот здесь из, из одного туловища, а из одной точки разные туловища. Ну, тоже как зверь многоголовый. Жуткие сцены, жуткая музыка. Что я хочу сказать по этим существам? Это они играют. Под их музыку люди одевают маски, которые после зарастают. Это, электро... это попадание в электронный мир. В это время вот на кожные какие-то заболевания, губы, врата куда-то. Я хочу сказать, вот иллюминаты так изображают, но кошачьих раз очень много, я повспоминала про себя, может быть, и я имею отношения даже, когда-нибудь давно, там, где я не, сейчас не помню. И э, неизвестно, кто дал человечеству биткоин, а о биткоине говорят очень позитивно. Это, возможно, была бы альтернатива отсутствующему золоту. Но биткоин – это электронная валюта. Так что, как знать, может быть, война идет именно настолько сложно, что а, я почему я оговариваюсь про дипломатию. Неизвестно, какие с ними отношения сейчас на данный момент. Я бы не порола горячку, в общем, даже в комментариях подбирать выражения. Но иллюминаты изображают так, и без технического оснащения, вот текущий... Апокалипсис, как нам его предсказывали, очень маловероятен без электроники. Вот три клипа на сегодня. Снова про Луну, снова про кошачьих и снова предсказание какого-то катаклизма. Это похоже на тарикон, Какой-нибудь выпуск подземного жара. Мне понравилась версия вполне. Почему нет? У нас... Из бесконспирологии бывают катастрофы такого плана. Но это все-таки пригород Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес все-таки плоское место возле моря. Понаблюдаем. Пишите комментарии, ставьте лайк. И до новых встреч.